Здравствуйте, товарищи! Очередное заседание Гендерного профсоюза прошу считать открытым. Не замалчивали проблемы и в отношении в гендерных. Да. Не замалчивали. Как не замалчивали в фильме Экипаж, в фильмах Девчата. Что ты покорежной красной таблеткой там видишь? Это баб программировали на Мизандрию. Нет. Это мужчинам рассказывали, что такое тети. Они не позолочные в Нет. Не слабый пол, не, значит, в баги... вагине Нет. Они вот какие бывают. Смотри, товарищ. Осторожно. Это были фильмы предупреждения. Как вы там в этом Советском Союзе с бабой справлялись? Справлялись. И бабы были другие. И отношения были другие. Базис был другой. И настройка соответствующая базису. И межличностные отношения семейные были другие митрофанушка пойми это дорогой товарищ прекращай страдать кто-то желает страдания митрофанушки или я, я предлагаю прекратить страдания бесполезны бессмысленные беспощадные страдания митрофанушек гибельности советского союза ты сейчас и здесь гибнешь вижу и слышу этот стон погибающую митрофанушки ну были лишь прецеденты. давайте обратимся к истории ну давайте ну что говорит ильич повторяю тоже классика Энглиса. парламентский кретинизм парламентский кретинизм надеяться на то что будет про Да. голосованием мы там ну как же как же чтоб спасти страну капитализм убивает страну она убивает весь мир всю биосферу товарищ да. Почему не посмотреть шире? Во в какие игры ты пытаешься играть и где с кем. Медиа всегда месседс. Что за медиа у нас? Медиа у нас Госдума. Полностью подконтрольный орган, карманный, провластный. Ты идешь в этот орган играть. Выборы. Ленин тоже избирался в Думу. А цель какая была, он так и заявлял. Диалектически. У нас партия нового типа революционная и в поддержку этой революционности мы идем в госдуму как на трибуну дабы озвучить свои взгляды революционные там в этом болоте при самодержавии при Поп -поп попытке его арестовать сослать значит в Шушенское, в ссылку все дела ленин не боялся в госдуме заявлять о революционности своей партии и для этого туда шел избираться а не как кпрф программу которой мы недавно разбирали где о революционности 0,0 десятых то есть ты под флагом контрреволюционности кпрф хочешь объединиться и значит в пар... играть в, парле Франции, в парламент и ссылаться на ленина ленин же тоже избирался в думу так ты почитай как он это объясняет дабы это была трибуна с которой я заявлю о существовании есть такая партия и она революционная и она не парламентская не корм не карманная не провластная в отличие от кпрф под флагом которой ты хочешь объединиться так ты играешь в эту игру получается нет нет я голосую за коммунистов говорит спицу хорошо мы поняли вот смотри ты игр за коммунистов которые играют в думе в свою КПРФ игру. Ты не за коммунистов сейчас голосуешь, ты за, голосуешь за конкретную партию, с которой ты объединился. За КПРФ. Программу, которую мы посмотрели, почитали и поняли, это не э, большевистская партия Владимира Ильича. Ну, не она. Не она! Даже! В своей партии, почему Ленин не боялся при царизме объявлять себя революционной партией, а КПРФ боится себя при Путине объявлять революционной партией. Они точно большевики или они все-таки меньшевики? Похоже, что они меньшевики. Ты хочешь с меньшевиками объединиться, называя это борьбу, э, голосованием за коммунистов. Нет, Спицын. Вот тут ошибка: либо обман, либо обман людей, которые не разбираются. Правильно говорит Костик: нету революционной ситуации, нету. И создать ее через парламент. Еще Энгликс сказал, что невозможно. Лейн пишет: да, когда революционные действия идут, то хорошо бы, чтобы еще из парламента была поддержка. Поэтому да, будем избираться, пытаться избираться, чтобы и там была поддержка, и там, и в Думе, и где угодно, везде, на любой улице, чтобы была поддержка, когда идет революционные изменения. Это хорошо, и никто не откажется от этой борьбы. Но ты главное, не, это, ты что не замечаешь главное? это как под как поддержка как трибуна а последние 30 лет Дума сигнализирует о себе заявляет и выглядит для всех не слепых и не глухих как провластная прокладка подстилка до да, институт парламентский кретинизм это неизлечимая болезнь головного мозга несчастные Жертвы которого проникаются торжественным убеждением, будто весь мир, его история, его будущее, будущее страны, направляются и определяются большинством голосов именно того представительного учреждения. Представительное учреждение, Дума, которое удостоилось чести. Блин, так он еще и в сарказм умеет, ты смотри. Удостоилась чести иметь их в качестве своих членов. А, а, юмористы, блин, да, коммунисты, юмористы. Ой, это нам такая честь, что вы избираетесь в нашу Думу. Проходите, проходите, рассаживайтесь, да. Ой, вы победили, не победили, да? Ну ничего, ничего. В следующий раз победите. Сколько у вас голосов? А, столько, чтобы ваше объединение с ними все объединение. Все объединение провластной партии не могло повлиять на провластную пар, на решение провластной партии. Блин, ну шутники, да. Представительное учреждение, Государственная Дума, в нашем случае это полностью подконтрольное на всем протяжении своего бесславного существования исполнительной власти структура. Верить в победу на выборах в Думу – это все равно, что подыгрывать Шулеру, изображая массовку. Я дурачиваю настоящих жертв этого спектакля широких масс лишенных классового сознания, и политической грамотности николай губенко хороший актер цитата меня воспитали воспитала поставила на ноги государство, у которого в сорок пятом году было 19 миллионов осиротевших детей и оно напоило их накормило, дало образование профессию сделала меня качественным профессионалом и что вы хотите, чтобы я плюнул в могилу своего отца и своей матери? – спрашивает Николай Губенко. Так и есть. Вот эти все плюющие на могилу матери Николая Губенко и всех 19 миллионов беспризорных сирот по 45 году года – это и есть, понимаешь, вот эта контрреволюция русофобская. Это они плюют, они и они неправду ищут и рассказывают тебе. Исторические, значит, подробности. Вы посмотрите, как там что было. Как у тебя там что было, вот так однобоко, а? Что-то непонятно. Почему вот так у тебя однобоко все? Господин Боярин, нет, говорит Николай Губин. Не хочу я плевать на могилу своего отца, своей матери. И никому не позволю это делать. А кто-то этим занимается с наслаждением даже. Тут у меня немножечко есть цитат, цитат Владимира ильича Полезно, цитат, кавычка открывается во время революции соединение массового действия извне реакционного парламента реакционный парламент это он и есть реакционный парламент хорошо когда там есть наши люди хорошо сочувствующие революции а еще лучше прямо поддерживающий революцию оппозиции внутри этого парламента кавычки закрываются это владимир ильич Кавычки открывается если нет революционного классового инстинкта если нет инстинкта если нет цельного мировоззрения стоящего на уровне науки если нет в кавычках как будто царя в голове тогда ну в смысле имеется маркса в голове да тогда опасно и участие в парламентской борьбе между парламентской борьбе может кончиться парламентским кретинизмом в кавычках то есть цитат, цитирует янгельс если нет революционного класса инстинкта следующая цена нет ничего вреднее и опаснее как конституционные иллюзии и игра в парламентаризм Парли партии парламентской позиции в такой момент могут быть опаснее и вреднее, чем партии откровенно и вполне реакционные, кавычки закрываются. Ух ты! Вот это да! Чувствуете? Следующий цитата. Коммунисты стоят за использование парламентской борьбы и участие в ней. Но они беспощадно разоблачают парламентский кретинизм. Это диалектика, брат. Это не жесфрини, это диалектика. То есть веру в то, что парламентская борьба есть единственная, и при этом и при всех условиях главная форма политической власти. расходи Расходится ли российская действительность политическая от решений и решений в речах Думы? Задают вопрос, Ленин. Расходится ли? Расходится. Сильно. Болтовня 30 лет и действия этой Думы очень сильно расходится. Вот площадка, на которой пытаются играть. И верят якобы в успех этой игры и какой-то результативность. У Ленина не было таких иллюзий. Да. Расходятся ли, расходятся, вершатся ли вершатся ли у нас дела в государстве, так как они решаются в Думе. Да, решаются. Как, как они там решили, так они и делают. Да. Как власть хочет, так они и голосуют. Как они, значит, приводят, какие законы, повышение пенсии, ужесточение ухудшения, да все ради своих этих спонсоров отражают ли думские партии сколько-нибудь э, верное реальные политические силы в данный момент отражают отражают реальность и думская значит это деятельность отражает ли нет нет не отражает побеждает зюганов зюганов зюганов не широколевая победит зюганов со своей кпрф со своей меньшевистской программой. они победят они победят в этом вот в этой мечте. То есть вот это широколевые, объединившиеся под вскрики, что мы за марксизм и коммунизм на самом деле двигают КПРФ. То есть вы не знаете, что такое КПРФ, не знаете, что, что за программа и не понимаете, что, что за площадка, на которой вы играете, дума? Или что? Почему вы, вы вот эти нюансы из, избегаете под общий крик о марксизме? Где марксизм в программе партии у КПРФ? Это же под ее флагами объединение идет. Под ее популизм, популизм. Легитимно, это единственное легитимно. Надо воспользоваться, воспользоваться надо. Для чего? Для чего? По Ленину? Для чего? Как трибуной? Как трибуной? У тебя что? Нет больше трибун? кроме дума является ли дума реальной трибуной сейчас кто-то не знает что такое социализм коммунизм ссс после 75 лет ссср кто-то не знает как не знали люди при ленине при ленине никто ничего не знал ему нужна была эта трибуна и он ей пользовался да сейчас после 75 лет ссср да, уже, уже сложно сказать: идем в Думу голосовать и объединяемся под флагами КПРФ, только как, как бы заявить о коммунизме и марксизме. Это с, ти, ты так считаешь. А выглядит эта игра как игра в поддавки шоллером на его площадке, на его картоночке с этим наперстками. Вот эти наперсточки, ЛДПР, справедливая, здесь пугливая какая-то КПРФ, и ты с ними вот эти три наперсточка, ты с ними и вот на этой картоночке играешь. При этом, надувая щеки, что ты марксизм, коммунизм и вообще пора родину спасать. Хорошие слова и правильные. Только как-то вот знаешь, однобоко это все. Пошире взгляни на ситуацию. Ну давай, ну что тебе мешает? Не хочешь? Хочешь себя спасителем России и коммунизму показать? Популизм, если уж не парламентский кретинизм. Ну, не дай бог, конечно, нет, нет, нет, нет. Вы не считаете, что только выборами, значит, голос, голосуем, голосуем за коммунизм. Кто за коммунизм в Думе такой? Голосование выносится на голосование построение коммунизма в отдельно взятой Думе. Кто за? А там большинство. А там все за КПРФ. Широко левая позиция. И вот к голосованием в Думе объявляется на следующий день. Коммунизм, ура, товарищ, ура! сказочно и никто в это не верит да а, а для чего тогда туда прешься дабы заявить что есть такая партия какая КПРФ с и мишевицкой программой знаем есть да и потому не верим в это объединение но это же легитимно это же единственное легитимное единственное легитимное что Шт участие в этом кардебалете путину нужна твоя легитимность ты 30 лет наблюдаешь его предшественника его 20 лет ты считаешь что ему нужна думская легитимность ты точно политик или ты балаболка легитимность понадобилась значит формация эксплуатации человека человеком может представлен во всем их разнообразие можно врубить рабовладение можно как говорят Угоняли в Германии на работы в Германии, товарищи. Угоняли в Германию на рабский труд. Рабский труд. Чувствуете, как зазвучало? Не фашисты угнали русских людей, советских людей, оккупированных территорий, на работы в Германии. Знаешь, звучит так: работа в Германии с зарплатой и соцпакетом. Нет, угон в Германию на рабский труд. Гражданская война. Гражданская война и интервенция. Просто полностью. Опиши ситуацию. И уже по-другому. Большой террор. Большой террор и ежовщина. Без вот этого дополнения, расширения понятия. Все как-то сужается. Угон на работы в Германии. Ой, нам так не понравилось на работу в Германии. Мы там половина умерла. 6 из 6 миллионов вернулось 3. Как интересно вот это работы это что за работы такие это рабский труд угон в рабство угон в нацистское рабство чувствуешь как зазвучало как твое значит это угон в германию на работы превратилась в угон в рабство да и капитализм в не его античеловеческой бесчеловечной, как людоедской форме в виде нацизма. Именно так и будет поступать, если можно, да. Можно за три копейки нанять, будет за три копейки нанимать. Нельзя, это можно не, не платить три копейки, вообще ничего платить не будет за жратву, за еду и воздух. А воду добудь сам из реки или вон там, вон, вон, видишь, там течет что-то. Вот пойди попей. Большая семья. Здесь фильм посмотрел Трамбу по наводке этого Павла Альбертовича Галива Трамбо. Значит, как коммунистов душили. Хороший фильм, кстати. Он очень тяжелый, в конце полная безнадега, но он очень показательный. Значит, в начале фильма наш герой, как Ленин на Бровеневике, стоит среди бастующих работников Голливуда, рабочих, рабочих сцены, съемочной площадки корей слесарей всех этих вот работяг которые создают всю эту красоту неземную в кадре да он, он им разъясняет марксистскую позицию вам не недоплачивают это сверхприбыль богачей формируется из-за того что вас эксплуатируют как людей да. четко четко ну, и доходчиво для людей дальше в конце фильма дуга характера какая что он дает интервью, кстати, документальные съемки реального человека этого Трампа, сценариста, где у него главное это Оскар, который он подарит дочери. С трех лет дочь не могла сказать детям на площадке на детской. Чем занимается ее папа? Он был в под, он не был в подполье, он был иллюстрирован, да, он был вычеркнут из списков того, кого можно нанимать в Голливуде. Он через других людей, через подставные фамилии Получил один Оскар, второй, третий. Точнее по его сценариям фильмы получали Оскары. То есть он встроился в капитристи, то есть как он там родился и жил. И как Луиси Кей, кстати, да, Луиси, актер, герой Луиси Кей, ему так и говорит: я мир хочу менять, а ты ты живешь как богач У них там есть диалог на на берегу озеро, он говорит, ты владеешь ты землей этим озером, ты живешь как богач, но идеи проповедуешь марксистские, он говорит, а я потому и марксист, у меня хватка капиталистическая, идеи марксистские, он говорит, слушай, не говори мне эту херню, просто давай поедем и это, в Конгресс, и оплатишь мне поездку обратно, и лечение, он там заболел потом. Только этой херни мне, не говори. Луиси Кей вот в этот момент, понимаешь, он показал, что такое жить в обществе и не, не, не иметь возможности бороться в одиночку Что значит, в одиночку даже группой из десяти там э, голливудская десятка но порядка он говорит около 40 человек там были вот примерно прокручены по такой же схеме много людей десятка голливудская предстала перед конгрессом их выпороли, как вождями на конюшне. Их выпороли. Он говорит, я не обязан вам отвечать. Как так, неуважение? Я не обязан вам отвечать. А Лусики, Герой Лусике говорит, да, мне нужен врач, который ампутирует мне совесть. Да. С, ампути... С ампутированной совестью. Дальше жил наш герой. Главный герой фильма. Дальше жил хотя делал вид и почему его конфликт с героем луисы кейб он говорит ты пытаешься встроиться в капитализм в голливуд а почему он строится как он сидит в ванне и дочка ему предъявляет одну минуту в мой день рождения ты не можешь выделить он говорит, едешь я работаю вы исполняя свой долг свой рабскую функцию перед этим семейством ты имеешь право жрать этот торт и жить в этом доме только потому что я раб голливуда я всю жизнь был рабом Голливуда, я писал ему сценарий а мне сейчас ставят в укор, что я не могу оторваться. Да, я не могу оторваться. У меня конвейер. Взять неглупого человека с марсистскими взглядами, запихнуть на голливудский конвейер. Как? Как? А запугав, как же запугав, Посиди, посадив его в тюрьму, он же там был в тюрьме, я посидел и вышел, и дабы не сдохнуть с голоду, да, пришлось писать. Сценарии для бульварных, для этих, для трэша. Я создаю трэш! Я создаю кинематографический мусор. чё ты мне пытаешься предъявить Пришли, он нанялся, короче, братья, там, какие-то братья Коун, там, которые производили кинематографическую парашу. Он говорит, наймите меня за... Вот сколько вы заплатили за этот сценарий? Брат показывает, значит, 2000 долларов. Кто такой? 1200? Хорошо, я готов за 1200 написать вам завтра, принести сценарий. Вы нам не по карману, 1200 ну ладно. Ну, вот, он впечатлил и писал, короче, сценарий для киномусора, параллельно создавая кинематографические шедевры для акул, кинобизнеса, для акул. Спартака играл, это как вот. Для Спартака, да, он писал и сценарий и дорабатывал. <coughs> он говорит: Я хочу показать о том, что вот этот список, черный список. Я его уничтожу своим талантом. Нет. Не произошло этого. Голливуд, как машина, как часть надстройки, унич... из приспособила твой талант для обогащения, а тебя прокрутила через мясорубку капитализма. И тебя, и твою семью, и твои убеждения. И в конце он рассказывает, что вот эту статуэтку он подарит своей дочери, которая с трех лет была вынуждена жить в подполье и не говорить, чем занимается ее папа да вот поэтому у революционеров нет семьи нет жены они женаты на революции а если ты хочешь усидеть на двух стульях как это будет а не получится будешь рабом этого семейства выполняет свой долг рабский долг он из ванны кричит я хот... потому что я скован по рукам и ногам этим рабским рабским долгом перед этим долбаным семейством поэтому он пишет трэш не объединился в профсоюз один герой против всей системы так и она его перемолола отличный фильм отличная демонстрация что один в поле не воин какой бы ты крутой не был ты он очень крут и сам голливуд это признал и оскар ему дал и стали его публиковать в титрах Потому что он им инкорпорировался в капитализм. Да, ты нам будешь нужен, как Зюганов на выборах и как писатель сценариев для наших лент, да, собирающие миллионы. А вот те рабочие в начале, в первой сцене, когда мы его видим, такого горячего, но он поверил в демократию капитализма, что я имею право не отвечать на вопросы Конгресса, а он имеет право тебя за все черный список и в тюрьму посадить потому что ты коммуняка у нас тут холодная война а у нас холодная война и значит атомные эти секреты вдруг передают этим коммунякам Ну этих то мы отправим на электрический стол сразу предателей таких да не человечество спасли от ядерной бомбы этой заварушки Понимаешь? вот эти так называемые предатели которые передали военные секреты ядерные интернационалисты да спасли человечество потому что вот этот бомбочки ты бросал в японию ты посмотри вот эти вот Черти! Они бросают бомбы уже! Уже ядерные бомбы бросают на Японию! Дальше что? Но с чего начал Гитлер? Аншлюс? Австрия, Чехии, Чехословакии! И так далее. Что может остановить фашист? Только сила. Только такая же бомба у Советского Союза может остановить. И остановили. И вот на фоне, да все этой гонки вооружений не холодной войны а гонки вооружений он поверил что да можно жить значит в капитализме и остаться с э, коммунистом можно очень очень где-то глубоко остаться и вот во что превратился к коммунизм американский коммунист сейчас так он уже он же умер в каком в 76 году трамба да уже тогда да уже тогда все это был не коммунизм это были